Сначала была пустота и темнота, а потом появился этот таинственный самурай. Самый героический герой этого замечательного стрима. В смысле? Так, птица есть, спокойно, птица, иди сюда. Дрон, дрон, иди сюда. Не надо. А можно... А! Да блин, зачем я спросил, можно? Зачем? Сегодня будет рекорд по сбору лайков, серьезно? Чего? Секретная анимация? Чего нахрен? Вы чё гоните? Вы гоните что ли? Я в африке, ребят. Я просто во что? Я в офиге просто, чё происходит, вы, гличтрап, ты чё творишь? <связываешь> ты понимаешь, что секретную анимацию всем показал? Секретную анимацию я специально сделал, ты тогда 15 отправил. А сейчас ты отправил 30, тебе уже не секретная анимация ни разу, она уже рассекречена, блин, шо за фигня? Кого? Так, я, я сейчас, я, подожди секунду, ты серьёзно, Тридцатку ку Что? Отпра... Так, мне что, реально делать новую секретную анимацию? Я новую секретную анимацию? Чё? Так, птица, сейчас вообще не до тебя. Птица, ты вообще сейчас вообще не в тему иди отсюда, птица. Ребят, а, это аплодисменты, во-первых. Что я вообще? Это, это взрыв башки. Это реально взрыв башки. Это жесть. Так, я, я льваю. Все, до свидания. е Вот что, вот? Кто включил свет в детсаде? Вы что, деби? Я идиот. Нет, подожди. А, Во-первых, этот стрим уже войдет в историю канала. Глиштрап, ты в курсе, что ты первый человек на планете Земля, кто показал секретную анимацию на канале FNAFPLED? Ты вообще это в курсе? Секрет, над, она же на той секретной анимации, что они никто не знает. Теперь они знают все. Что за фигня? Это, это, это, уже, это, это все. Это, до свидания. Меня, меня раскрыли. Меня раскрыли полностью. Я... Гричап. Скажи, пожалуйста, как ты это делаешь? И... Да, что вообще... Я не понимаю. Зачем я спрашиваю, как? Это жесть. Это просто жесть. И ты еще написал: привет всем. Извини, что меня не было так долго. Меня тоже не было долго, поэтому тут нормально все, может не извиняться. Вот, хорошего вечера. Так, ну, благодаря тебе этот вечер, Glitchrab, стал не просто хорошим, он стал идеальным. Спасибо тебе огромное за мега, супер, опупительно, топовый, шикарный, бомбический, балдежный, нереально крутой. Донатище. В виде XXL донат просто нереально огромный. Я. Ребят, вы ну все, вы увидели схетную анимацию. класс. 2000 человек на стриме, это жестко. У нас сегодня какая-то жесть Вы заметили? Сегодня с самого начала стрима происходит какая-то дичь Во-первых, 2000 человек А во-вторых, 30к Это что за комбо такое? Это что нахрен за такое комбо вообще сегодня? Я в шоке ты не успел секретную анимацию. Не, не переживать, чел, стрим останется на канале, поэтому посмотришь в записи. Про, просто, просто гличтрап. Ты можешь объяснить. Ты специально а, а, рассекретил анимацию, да? Ты спец... Не, просто я... Ну, а что, а как? А вот что? Это гличтрап. Гличтрап это тот самый Афтон, э, который... Э, значит, э, завод аниматроников, у которого все, все, вот это понятно. Понятно все? Я в офиге, ребят. Я дебил, я не взял ключ-карту! О, понятно, перепроходить надо будет. Надо будет перепройти, потому что я не взял ключ-карту, я уже не смогу вернуться. Вот я лошара. Так, ладно, ладно, э, гличтрап. Я в шоке. Я, я не понимаю, как. Вот объясните, уважаемый чат, уважаемые знатоки, уважаемые все, кто здесь присутствует. Какого фига это было сейчас? Это взрыв башки, это 30к, это супер-мега-топ-донат. донат эй э, так, я в афиге, понимаете? Я в афиге вообще, Глечстрап, ты, ты меня задачил сейчас жестко, я, это, я в шоке. У меня шок. На флэш шок, все, ты дерево богат, ну, типа того. Пр желаю много донатов, да уже не надо, уже не надо, уже, уже все, понимаете, вот Глечстрап отрал 3... 30. Я хотел сказать 3000. Ну да, ну да, 30 тысяч уже все остальные боятся давать ну, просто вообще. я почти дорисовал Риса. Я про тебя, когда ты разрешил мне тебя нарисовать. Но я боюсь, если покажу его у тебя на ВК-сайте, ты его не заметишь. Но я очень хочу, чтобы ты его увидел, когда сделаю. А -а -а, Мерида, спасибо тебе большое за 10 рублей. Скинь мне в личку ВК, и я посмотрю обязательно. Почему бы и нет? Так что не бойся ни разу, не бойся. Просто скидывай лс, мне все будет хорошо. Я посмотрю, сам добавлю в группу лично. Прослежу. Глищраб! Я... Так, подожди, гличсраб. Во-первых, во-первых, тут э -э, есть недовольные люди. А именно, знаешь кто? Знаешь кто? Черный властелин, потому что он просто в афиге с таких донатов. Он просто не понимает, как такое могло произойти. Это же супер гигабайтный, тарабайтный донатищик. Ё-моё, на 30к. ты в игрока пустил слюни? Так, Боксибу, э, если Хаги в слюнях весь, то как бы, ну, надо скорую вызывать, а то он <смех>, сдохнет <смех> Так что давай аккуратнее с этим Короче, и, и я в шоке Я просто в шоке, чтобы вы понимали Я до сих пор не, не понимаю, что только что вы видели секретную анимацию, вот понимаете, я... Ну как? Что, левая рука решетка 9263 в мае, нет, тотоха, я в мае не буду играть, я это буду видео делать, поэтому спасибо тебе большое за гнаты, за поддержку, ребят, 2000 зрителей, 1300 лайков, давайте мы в честь Гличтрапа, в честь супер-мега-топ-донатера поставим 2000, ну, с... мы, блин, должны сегодня 5000 лайков набрать, вы прикалываетесь, это же бан-бан, мы можем набрать даже 10 тысяч лайков, не, ну, 10 тысяч лайков, ладно, я перегнул, но хотя бы, хотя бы, 3000 лайков-то мы точно наберем. По-любому. Ты научился пользоваться щитами, не поздравляю. Нет, давайте... А, работает. Там дверь, там дверь секретная. Подожди, а если я вот так сделаю? Смотрите, смотрите прикол. Блин, ну да не получается. Видишь, всегда дверь попасть, не получается. Даже если я прыгну раньше... А, я умер. Прыгнул раньше и умер. Класс, я молодец. Просто ну, а как же. врубилок, минус подписчик. Так, все правильно боксебу, будет, так не надо делать. Спасибо большое. Опять идти туда. Долбанные загадки. Взяли свет у меня, в детсаде включили, я не хотел. Так, еще раз, Гличтрапу огромная благодарочка. Просто мега-респект по жизни на моих стримах. Просто гигантское спасибо тут. Ну это жесть. Это жесть, я... Я мафии, Гличтрап, как ты это делаешь? Научи всех остальных донатеров. <смех> Ладно, шучу, не надо. А то мы тут все помрем от передоза донатов. Ребят, 1400 лайков. Мне кажется, так быстро лайки на моих стримах никогда не ставились. Прикиньте, если обычно... Блин, у меня сейчас сердечный приступ чуть не случился. еще так страшно-то? Мы взломали банк и ограбил его вместе с Ваней Сай. А, Глиштраб, ты ограбил банк вместе с Ванессой. А, ну это много объясняет. Я. Тепер, те, теперь, знаешь, у меня все вопросы резко <смех> отпали. Теперь я понимаю, на что способен глиштраб. глиштрап может настолько круто ограбить банк и вынести оттуда миллиард, миллиардов триллиардов долларов. Что еще из за ФНАФ Плеер? Вот это, конечно, я понимаю, Глич Траф, потому что настоящий дружище, друган, другалек, просто, просто лучший Глич Траф. Ну, сегодня что тут? Тут, тут, тут, вот, вот, знаете, это сегодня тот случай, когда я могу сказать с уверенностью на 90... Нет, подожди, на все 100%, что нашего сегодняшнего топ-донатера никто и ни за что, и никогда, ну, именно сегодня, не обгонит 100%. Это нереально. Но это невозможно обогнать, ребят, 30к. 30к одним донатом. Это вот вот просто представьте, если сейчас человек бы отправил такой донат, он бы уже стал модератором сразу. Сразу модератор. Это жесть. Это просто жесть, ребят.